Всем привет! С вами Крашик Дей. И я только проснулась, и мне Дед Мороз положил подарок. Давайте его откроем. Я такую хотела. А как называется это? Называется это. Куколка или щенок? Кул. -ку. А ну покажи. Угу, это щенок Пэт, которого можно стричь, всякие прически делать, да? Давайте его откроем скорее Я его открыла, и тут вот такой вот кусочек. Смотрите. И тут в инструкции написано, что его надо побрить. Давайте же это сделаем. Так. Так, про. Оп, смотрите, виднеется, да, папа? Да, Арина. Я уже вижу эту мордочку. Пап, я увидела то, что его надо покупать. Покажи, Арина. Угу, его можно купать. Постригли нашего пёсика и давайте для него сделаем подушечку. И, в, и возьмем и запихаем где эти волосы его в подушечку. И это будет его подушечка. Класс, так мило. Я сделала подушечку для моей собачки и Люфтой. Похоже собачку. Давайте ее посадим и будем открывать какие-то аксессуары. Я хочу сначала открыть вот это окошко. Ой, а его тут я буду открывать. Вот И это лак для ногтей. Прикольно. Давайте им накрасим. Вот такие полочки прикольные. Следующий что-то. Это... Вот это. Олечка такая. Вот, смотри, это вот так вот делать. Это для прически, короче, такая штучка. Утяжок. Mm -hmm. Дальше. Давайте откроем. Вот это. Олечка Это расческа. Вот такая вот. Да. Да. Прикольно. А вот смотри, здесь сюда, наверное, в центр нажать. Нет, это надо открыть. Давай смотри. А вот. И это. Это бантики. Бантики, да? Да, бантики там, такие, и, и, да. и это... ее ошейник. В инструкции написано, что ее надо покупать. Теперь идем купать. Набираем ванную моему песику. Смотрите, он любит купать. И я его намылила сейчас, чтобы он был полностью чистый. Сейчас будем его сушить. Вот я его посушила, уже помыла. И теперь его надо будет расчесать и делать ему прическу. Вот такая собачка у меня получилась. А если вам понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока-пока, не пропускай наши новые видео.